Тестируем аккумуляторный триммер фирмы Керхер, аккумулятор 36 вольт, легкий в обслуживании, заряжается аккумулятор, вставляется и триммер готов к работе. Что подкупает в этом триммере? Простота в обслуживании, он легкий, удобный и очень легкий старт. Две кнопки нажимаешь, тренер работает. Попробуем, как он в работе себя зарекомендует. Ручку отрегулировали. Большую площадь мы скосили большой газонокосилкой, а сейчас мы подкосим там, где мы не должны. Аккумуляторный триммер фирмы Керхер. Батарея аккумуляторная 36 вольт. Пуск очень легкий двумя кнопками осуществляется. Не тяжелый. Удобно держать леска подается автоматически вот мы прокосили кашу я этим триммером уже второй день и израсходовалось всего 60%, 40% зарядки аккумулятора. Так что аккумулятор очень емкий, большой. Хватит надолго на, на аккумулятор. Мне нравится.